Всем привет дорогие друзья! У нас очередной обзор по Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Данный токен сможем продать в июне, плюс еще откроется фарминг PAM. Вывод из этой биржи без верификации аккаунта. Проходим легкую регистрацию, у кого нет аккаунта по ссылке в описании. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту. После авторизации во вкладке Airdrop. Переходим к списку заданий и выполняем. Любое задание на ваш выбор. Все задания к выполнению не обязательно. Что хотите, то делайте. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимайте кнопку выполнить, переходите на страницу самого задания, где будет его описание, что необходимо сделать для получения монет. Такие задания, как депозит, трейд, своп, 10 дайсов и как активировать фарминг, снял. Отдельный обзор, ссылки на них в описании. Показал, как делать, на личном примере. В чем дело депозиты, откуда? Тоже есть обзоры. С кошелька Payer, биржа Bybit, ссылки в описании. Твиттер отключен, ВК не работает тоже. Остался Facebook. У кого Facebook работает, размещайте посты. Их содержание вы найдете на странице с описанием. Снимать обзоры для YouTube, TikTok. Здесь сообщение в чате. Общаемся здесь на тему криптовалюты. И проверяем других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника приносит вам 100 монет. Можно выполнять по 12 дней 1200 монет. Ежедневно. Делается легко. Главное наличие задания для проверки. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ссылка на регистрацию в описании под видео. QR-код для мобильных устройств. Всем пока.